понятию каким образом можно убирать быстро практически мгновенно любые заболевания у себя и у того человека кто находится рядом классно каким же образом и так формируя специальное гомеопатическое вещество а это еще что такое оказывается любое заболевание в нашем теле является элементом нашего осознания этого заболевания в середине себя согласны Смотрите, у меня болит, но оно же не болит в голове. Не болит? Оно болит в каком-то другом месте. А где же оно болит? Возможно, оно болит здесь, но я ощущаю это не здесь. Я ощущаю это в своей голове. Представляете? То есть оно посылает импульс моему сознанию и мое сознание это каким-то образом воспринимает. А что же такое гомеопатия и как это работает? Вот представляете? Есть, допустим, действующее вещество. Это действующее вещество, оно является, допустим, там антибиотиком. Это действующее вещество антибиотик, если его давать человеку, то оно будет влиять на человека. А если давать это действующее вещество даже не так. Вот смотрите, у человека есть какой-то вирус вирус гриппа. Мы этот вирус гриппа принимаем и после этого глотаем. Наш организм сопротивляется, после этого создает иммунную систему, и после этого уже не так сильно реагирует на данный импульс. Согласны с этим? Тогда стала идея, она не у меня встала, она встала гораздо раньше у тех людей, которые обучали этому. У них стала идея. Но если любое вещество, которое можно обучить человека в малой дозе, создает сопротивление, то почему бы не начать работать с таким веществом в виде эзотерической гомеопатии? Наверное, вы уже догадываетесь, о чем я буду говорить. Согласны, да? Где-то догадались. Итак. А сейчас открытие, которое я очень быстро вам скажу, и после этого мы запишем. Вы представляете, если у вас болит шея, то в этот момент вы можете, если у вас болит шея, то в этот момент вы можете представить, где она болит, и после этого представить, будто на расстоянии двух-трех ладоней от головы там, где болит шея, вы представляете, будто это болит не в вашей голове или не в вашей шее, а представляете, будто это болит сзади на расстоянии вытянутой ладони и после этого ощущение этой боли внести несколько раз в то место которое болит если вы это сделаете 3 7 раз и через 20 минут еще 3 7 раз и через 20 минут еще 3 7 раз то вы уже на несколько месяцев забудете о том что у вас там болело М? легко даже зубную боль с любым органом, с любым органом. почему Особь это излечивается, почему вы получается даете антидот, который будет усваиваться. Но здесь можно идти еще дальше. Вы представляете это невероятный кладезь знаний и невероятно, как с этим можно работать. Вы обижаетесь на своего любимого мужчину в тот момент, когда он вас обидел, что нужно сделать? Будто это произошло снова, снова, снова, снова, снова, снова, снова, снова, снова, снова. Сделали так 10 раз. И после этого подождали 10 минут, сделали еще так 10 раз. И через 10 минут сделали еще так 10 раз. И вы выработаете у себя сопротивляемость. По принципу эзотерической гомеопатии. Дай себе в очень неконцентрированном виде воздействия, и твой организм вырабатывает к этому иммунитет. Ты представляешь, только здесь нельзя включать воспоминания. Это нельзя делать при помощи воспоминаний. Это нужно делать как-то онлайн, понимаете? То есть вот сейчас произошло, если это не растянуто во времени, то использовать можно. А если это вчера и вы начнете это вновь и вновь тянуть, то это воспоминания. Воспоминаниями пользоваться нельзя. Если один час времени, и вы за один час это будете делать, то это не воспоминания. Или вот сейчас, допустим, там у вас болит голова, и вы это делаете. То есть представляете, будто она болит вот здесь, представляете, будто эту боль вы всовываете себе в голову вновь, вновь, вновь и вновь. Усталость. Представляете, будто все ваше тело уставшее, но только не в вас в середине, а на расстоянии вытянутой руки или расстоянии ладони. И вновь и вновь в себя усталость тела вставляете. Делайте это 10 раз, таким образом вводите в себя гомеопатическое слабое чувство, которое вызывает иммунную поддержку вашего энергетического тела. Прикольно, да? Насколько интересно. Скажите, только за это можно заплатить деньги. А вы даже не представляете, сколько у нас всего будет сегодня, вообще сколько всего есть в этой эзотерике, которая невероятная глобальная наука. и никогда бы в жизни не додумался. Но вы представляете, не додумываешься не значит, что этого нет. Таким образом, мы можем сейчас записать, что же это такое гомеопатия. Итак, если у вас болит голова. И дальше я рассказываю о механизме. Итак, наверное, не нужно снова говорить, что гомеопатическое эзотерическое вещество – это вещество энергетическое, которое мы создаем где-то вне своего тела и после этого вводим в свое тело с целью вырабатывания иммунитета. Ну, не нужно, наверное, это давать под запись, мы это запомнили, да? А дальше я буду давать саму практику или все-таки дать вам это под запись? Итак, эзотерическое вещество, которое мы вводим в себя, вырабатывает в нашем теле энергетический, э, энергетический ответ иммунитета, энергетического иммунитета. На физическом уровне это выглядит так. Если у меня болит первая шея, голова или любой другой орган, то первое, я представляю или начинаю ощущать, где он у меня болит и каким образом у меня болит. Нет, оно будет болеть, как и раньше. Почему? Проходит, я уже пробую. Да? да? Оказывается, оно проходит, вы знаете. Ну, мы не думаем, мы не Ребята, давайте так. Мы же проходили ступень, вам должно быть все равно, потому что когда вы начнете задавать вопросы и объяснять, почему это происходит, то тогда это затянется надолго. Вы понимаете? Особенность лекции заключается в том, чтобы быстро дать и убежать к Марусе, понимаете? А желание дать все-таки побольше имеется. А если я буду сейчас по горам и по подъездам, то тогда мы никогда не закончим, понимаете? Особенность... Вы знаете, я долго очень думал, зачем мне делать вот эти вот все вариации, как оно работает, откуда оно берется. Я хочу сейчас это давать так. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое компот. Вот ты это получил, используй. А там хочешь разобраться, как это работает, тогда садись, занимайся медитациями, наблюдай, включая ясновидение и так далее, и так далее. И наблюдай. Веришь, делай, не веришь, переходи к следующему курсу. Вот так, понятно? Как оно работает, этому объяснению очень много. Поверьте, не так все банально и просто. Мы работаем через свои два слоя они называются астральное и ментальное этими слоями мы как бы выдергиваем клише и после этого то клише которое являлось первопричиной его впихиваем в орган тем самым складываем этот орган в обратную сторону он то у вас и начал болеть потому что он раздулся от энергии потому что там был потенциал негативной энергии смотрите была кожа туда дул ветер была кожа, туда дул ветер, этот ветер проникал в кожу, а куда нужно было вытекать энергии кожи? Но если ее место занял ветер, то тогда она выходит и становится за местом своего а, функционального состояния. То есть, если раньше там была кожа или там...